Это Москва, сегодня у нас 9 мая 2020 год, мы только что купили мотоцикл NT 700 и везем его в сервис. Так, это у него стоит музыка, да? Да. Угу. Это уже дополнительная установка, да? Да. Не вижу. А он получается, он только приехал, да? Только... Да, только ага. приехал. Угу. Так, да, да, угу. Много на него, да, желающих уже? Еще же ну, это вряд ли. Почему? Вы думаете, уже все ваше? Ну я думаю, вполне вероятно. Да. Ну, давайте сейчас посмотрим, как говорится, да. Потому что у меня заказчик не хочет красный цвет, а они везде только красный. А он цвет. Красный, один остался два в Москве. Угу. Минимально 3,5. Минимально 3,5, у нас 4,42. А вы написали, что типа или сказали по телефону, что сборка, а что он разобранный сильно приходит? Ну, без кофе, без пластика, без А, ну ты же зеркал, без глушителей. Уменьшаю, да, чтобы компактнее было, да? Ну, конечно, если а. без контейнера пришел все, чтобы не понять. Понял, понял. Я думаю, что там такого Собирали, он же не новый Так, 4.36 4.36 Да, диски равномерные Износ Sunstars оригинал С АБСом Колодки Колодки Колодки под замену уже надо будет Так, резина у нас кто стоит Бриджстоун Резина уже Да нет, в принципе, еще Такая, я думаю, совсем сухая будет. Погода резина. 16 -го года резина. Так. Вы что-нибудь, ну то бишь там масло, не масло, там там тормозуху, ничего не делаете? А вообще делаете, да, если нужно будет? Ага. Ну то есть это не, не входит как в предпродажку, это просто как, как доп, я понял. А, могу с ключами да, похулиганить? Да Замочная скважина не убитая Здесь тоже, в принципе, аккуратненько Здесь есть небольшая грязь, ее надо будет потереть А он откуда? Европа? Япония Япония? Все с Японии Понял Бензин не воняет, заводили его, да, видимо? Сейчас. Заводили? Ну конечно что... uh -huh. бензин. Желтенький, но не воняет. Так, а у него ключ здесь, да? Ина можно попросить под ним поднять сидушку? Нет, это кофр я, видимо, открыл. Только кофр открывает. Да. Сзади, скорее всего, нет. Да нет, вроде здесь. Это кофр. Да? Нет. Нажать надо, наверное. Да, не торопитесь. Все по красоте. Рендер оригинал стоит. По-моему, а он без кофра был. Ну, я понял. Так, задний диск у нас 5,65, минималка, насколько помню, 4,5 здесь, а нет, 5 миллиметров минималка, 5 миллиметров минималка написана здесь, 5,65, 5,67, 5,65, да, с крышкой который, да, да, с правой стороны, а, ну тоже Так, Батар. мы сейчас с, этот, угу. с этим разберемся. Ага, угу. И... угу. угу. угу. я понял, аукс. Угу. И с той стороны тоже открывашка, да? Угу. А здесь не запирающийся. там розетка стоит, да? да? Розетка 12-вольтовая. Музыку пробовали, работает. Ну, ходите, я могу при вас сейчас включить. Да, мы сегодня сложим. Если у вас есть телефон с музыкой. Это сложнее, вы же понимаете, что с таким штекером... Сейчас. О, нет, iPhone. нет так, у у нас не iPhone. Просто, нет. Секундочку, у вас э, багажник у него сиденье поднимается с этого, с этой личинки. Риндер. Оригинал. Здравствуйте. Переставляется стекло на выше, на ниже, в переключение. А в другую сторону, наверное, нет? Mm. Мне кажется в другую сторону. Mm. Вот, все. О, заперся, да? Нажатия тоже ничего там нет, да? Это оригинал. Здесь Итак, тоже оригинал. А ты уже открывал сидушку. Не помню, с этого, да? А, вы да, да. левый кофр. Да, да. там И... có... левый кофр. Ну, в левом а, кофре... левый В левом кофре там тросик, да? не пугаете меня. Пугает okay. А вот здесь вот, фигня. Сюда не там, да, да. там с кофра Так, а можно я сидушку посмотрю? Uh -huh. Прострочка такая, заводская, походу. Да, заводская прострочка. Дополнительных дырок я не вижу, поэтому, скорее всего, это завод. Здесь все оригинал здесь направляющие дай да просто он этот встал, да. так 12 и 7 отлично аккумулятор вы под, подаряжали да, наверное? или он так и приехал? нет, подзаряжали в случае никаких коцак я не вижу вообще как будто вот тут небольшое было на месте падения такое не и на ты видишь что нибудь здесь тоже небольшая коцочка здесь небольшая на месте там буквально около нулевой скорости здесь чуть-чуть есть музыки для музыки так э, могу да? можно включить? она без кофры не хочет закрывать Захлоплю, да. не, захлопнуть попробуйте ага. Как-то на или всего много. Это, видимо, музыку надо аккуратненько сделать. Подогрев ручки. аккуратненько ручки надо будет сделать. Проводку сделать. занимается. Или вы домой торопитесь. До семи, да? Еще раз. До семи? Я ничего, я если Спасибо. Если продуктивно, да? Так, заводим сюда, смотрим напряжение Заводим Упало они ниже 10 вольт, нормально, отлично 9-8 вольт Это уже проблематично А тут колхоза, вот Кроме вот этих вот намотанных пол... э, Как их называется Кроме намотанных э, Изоленты Я ничего пока не вижу Так, смотрим Один завелся И Второй завелся Просто выхлоп идет сзади. Поэтому ну, оба работает. Вопросов нет абсолютно. Теперь надо будет повернуть. Пыльники я бы, конечно, поменял, потому что трещинки пошли. На пыльниках пошли трещинки небольшие. По-хорошему пыльники поменять, но билка вроде не течет по крайней мере ее помыли сейчас только что радиатор целенький как попа младенца красивый здесь тоже риндер оригинал стоит работает мотоцикл вполне себе неплохо да. здесь все мне нравится ничего не крутилось ничего не откручивалось я думаю пробег у него 1045 50 49 тысяч километров я в принципе верю мне очень нравится мотоцикл прям действительно достойный какие-то моменты здесь есть но это на руле эта фигня по большому счету так смотрим аварийку аварийка работает поворотник в левый ага, поворотник в правый так, переход бика есть. Переходим сюда. Угу. Ага, да, есть. Спасибо. Ты шаришь, да? Так. А, раз, сейчас немножко нагреется. Чтобы разгазовать его примерно до 4000 э, оборотов. Так, здесь эта музыка работает, да? Музыка, значит, телефон все принесу. Я понял. Как ищу, как ищу. Очень сложно, да. Так. Тут все прям по красоте. Нет, еще рано. Давай сейчас чуть, чуть прогреется. Жалко просто газовать его. Что, как? Нравится. Ну, Только по пластику у меня вопрос. А что у тебя вопроса был? Какие-то есть, видишь, какие-то. Ты думаешь, он крашеный? Я думаю, нет. Может, нет, нет. Нет, нет, нет. Они везде, посмотри. Да, да. Они везде. Но ну, это сам по себе мотоцикл, видимо, такой. Ну, а так по цвету я разницы не вижу, что пластик. Разницы по цвету нет. Ну, пошла, тепленькая пошла. Давайте, покажу. Им чуть, -чуть. 15 вольт если будет это плохо у меня вопросов нет вообще мотоцикл у меня вот я степли... кстати сцепление иди попробуй а я вот только помыли иди попробуй сцепление я его пальчиком вода да да да, да, да, да, хорошо. Да, да. Все, все, а вопрос. Я понял. А, я понял, а... понял, вопросов нет. А еще сейчас работает? Понял. Я даже не протестую абсолютно, я с пониманием. Но я вам скажу, что мне мотоцикл нравится. процентов, что мы его заберем. Поэтому вопрос цены только остался. Какая цена там у него сейчас? На данный момент у него цена 420 тысяч рублей. Ага. Готовы отдать его за. Ну, с учетом того, что.. Потресканные пыльники да. на вилке, что И резина. Сейчас будет? Резина передней колодки. тысяч рублей. Ну, давайте округлим как-нибудь. Округлим. Округляем. Округли. А... Ну, давайте 400 Нет. Вообще категорически? Вообще категорически нет. Угу. Максимум, что могу предложить вам, это 5000 рублей. Потому 10. Что... Нет. Потому Кофр что. Кофры есть? Знаю, что это... Он уже вроде с кофром был. На, на фотках. Можете посмотреть? даже дырки под него вырезаны. Вот так вот в салонах не торгуются. Ну тут резина в принципе можно поменять, а можно есть аккуратненько, то можно ездить, да? Ну это понятно, я тоже. Музыку еще проверить надо. Сейчас мы музыку отдельно проверим. Сцепление очень мягенькое, очень прям крайне мягенькое. И шума сцепления вообще никакого нет. Есть две розетки еще, плюс ко всему. Причем фирменные дайтоновские. На всякие гарнитуры. В смысле, на, на телефоны планшета. Есть подогрев ручек. Вот этот только колхозин убрать. Убрать потресканные пыльники-сальники. Пыльники только поменять по большому счету. Ну, можно и сальники сразу, но пока не течет, я думаю. Пескофра идет, да? Так, ну добро, тогда я сообщу человеку, если что, я то с вами свяжусь. Все. 400. А и вы округли за 410, насколько я помню, нет? А был? А был? А 425 он был? Я понял. Я посмотрю, просто информацию сейчас я не могу, но я с телефона снимаю. И музыку мы сейчас с вами посмотрим. Да, не, музыку покажу, это не вопрос. бы, И это я помню. Объясню, почему не скидывают. Во-первых, 700 в Москве 2 сейчас на продаже. Одна красная в э, Драйвбайке, по или Мистер Мотор, да, 370, она без АБС, угу. и она там, ну, пластик такой себе уже. Ну, понятно, тут как бы вопрос не столько рынка, сколько, сколько жадности <див> дилера, так скажем. Ну, Потому что, ну, нет. если бы на рынке их было больше, мы было бы о чем разговаривать, есть, если вы, да, опять там. же, опять же рынок. А сейчас угу. они, они в закупке, в принципе, в Японии очень дорогие, больших денег стоят. Я понял. Ладно, спасибо, сейчас музыку проверим. Смотрим музыку на этом мотоцикле. Угу. Заглушение. Плавное заглушение. Ну, то есть управление все на телефоне, а здесь просто звук, ну, так да? Также можно MP3 плеер закинуть Да, да, да. да. Управление-то будет пл Плавное, да. Все, вопросов нет. Так, сейчас тогда еще прокачаю подвеску и, в принципе, все. Можно, да, с вашего позволения? Да. Ну, просто я живу, как бы, я, я, я ехал, я по заразе цену ехал. Получается, на ну, на ну, сколько получается? На два, на 40. По 200, это совсем, наверное. Масло есть. Можно я вам да? все спасибо за мы пойдем да благодарю вас спасибо как вы можете наблюдать пожалуйста была цена 385 сейчас как мотоцикл только приехал сразу цена стала почему-то 420 и типа нам сделали скидку типа 5000 рублей 415, причем он тут же говорит, что на сайте цена 415, а по факту -то цена, то есть как бы, скидки-то и нету, по большому счету, получается. Да, запутали ценой показания. Короче говоря, каким-то таким образом, это темп Moto называется, или как, Quadro Velo мы с ними ведем беседу, наверное, уже месяца три, они нам обещают привезти этот мотоцикл, потом заказчик увидел, что этот мотоцикл был а, куплен, ну, то бишь, он был продан, я, соответственно, позвонил а Телефона-то нет, потому что объявление закрыто И получается, я нашел их контакты Потому что я здесь у них уже бывал Однажды там, или пару раз И получается, что Я их набрал, они сказали Нет, мотоцикл еще не пришел, ждите Я оставил им свои контакты они мне позвонили. Вот я сегодня приехал, посмотрел, а цена изменилась. На сколько? Так он говорит 425 на 30 тысяч рублей. Подожди, 425 делать скидку тебе 5 типа тысяч угу. рублей. Получается 415. 420. Сказал, да. а потом... потом говорит: ладно, тогда 415, угу. но на сайте цена тоже 415 Ну да, да, да. да я же об этом в чем скидка. Вообще скидка что, что такое? Что, что такое? Ну, короче Какое? говоря, вот 385 мы бы его забрали. А так у нас у нашего заказчика цена вообще 380, да, вот у него бюджет. И как бы 380. Ну 385 как бы небольшая разница Мотоцикл действительно в хорошем состоянии Вообще вопросов нет Пробег я вполне верю 50 тысяч, почему нет а, Как-то так Это канал Глобус Мото Это Патрик, это Инна Подписываемся на канал Всех люблю, пока-пока ты говоришь, да? Mm -hmm. Все Такая шпигня. А мы валим-валим на Рафике дальше Спасибо Сейчас немножко прогреем мотоцикл и поедем его пробовать, что он из себя представляет. Ну что, друзья, сегодня у нас праздничный день, 9 мая. Мы для одного из наших заказчиков взяли вот этот вот Дивиль. По факту это тот же самый трансальт мотор, либо брос, как хотите. Да? То есть как бы это брос в пластике, который для туризма вот сейчас я мы оплатили за него сейчас четыреста тысяч рублей сейчас мы пытаемся его катнуть то есть мы еще никакие договора не подписывали изначально он сюда заехал ценой должен был быть 385 когда он сюда приехал нам позвонили мы приехали его смотреть а он оказался 415 я говорю вы что обалдели что ли короче говоря не захотели никакую скидывать ценник то есть типа пока он ехал он подорожал судя по всему там то ли доллар евро то ли что короче а заказчик решил его забрать за 415 тысяч рублей, то бишь за 410, мы же его сторганули на 5 тысяч рублей. Итак, мы оплатили полностью данный мотоцикл, но еще его а, не подписывали никакие документы. Проверяем сейчас газ, тормоз, сцепление. А может туда проедет, там кирпич. Так, ну давайте котнем. Разворот, наверное, все-таки здесь Мотоцикл без номеров Пока что Ну, динамично, конечно, он не очень динамичен Потому что он больше для туризма Каких-то там потрясающих Эмоций он не подарит Почему? Потому что Это все-таки мотоцикл для туринга Но ваша задница будет на нем чувствовать себя вполне адекватно, когда вы проедете 500-700. Вот он едет абсолютно нормально. Вот. Так, разворачиваемся на Москву. Разморачиваемся. И там надо будет снова где-то искать разворот. Ну так вроде едет ровно, без каких-то проблем. Ручки вот они. Едем очень медленно. 20-30 километров в час Сейчас надо будет поехать туда И там найти эти деньги будет разворот В принципе техника норм Попробуем ускориться Ну он конечно не супер веселый АБС проверим АБС еще не включился Потому что тормоза задние Еще не заблокировались это такая мини-голда, так скажем. V-образный мотор. Ну, не телепортатор, конечно, но может. То есть вы в любом случае будете чувствовать на нем себя. Вот пятая передача. Вы на нем будете чувствовать себя лучше в любом случае, чем на машине. Вот, смотрите, вот я отпустил руки. Скорость у нас 100. Вот я им бровирую, маневрирую. Вот ручки. Он едет ровно, поэтому я думаю, смысла никакого нет, сомневаться. Вторая не вылетает, я их раскрутил. Пятая передача, бросаю руки. Ручки-то вот они. Так, разворот, где нам тут искать? А, блин, там был разворот, и... Я это место знаю не очень хорошо. Это у нас здесь. Это у нас э, Дмитровское шоссе. Ну а вот даже на пятой передаче, вот он 100 км в час, я откручиваю ручку. Он так в принципе не то что прям огонь а как ускоряется, но ну, может. Но ну, это такой. Нормальный такой комфортный диван, это не для впечатления, это для дальних поездок, чтобы вы могли ехать, наслаждаться природой, ехать там 100-120 км в час, на нем вполне комфортно, то есть база у него длинная, рулится он так, так скажем, более-менее неплохо, но не могу сказать, что очень динамично и круто, то есть, ну, как бы это даже не обзор, это такой, то, что я чувствую, то, что я ощущаю, ну, то есть на нем бы я бы спокойно мотанулся на море, например. То есть средняя скорость там 120 по трассе и как бы крейсерская и кстати он очень экономичен то есть если ехать с крейсерской скоростью 100 120 он будет кушать там 45 тысяч Ой, 4 5 литров на сотню вот это уже получается вторая модификация, если не ошибаюсь и в 2000 в 2014 году их просто перестали выпускать Этот мотоцикл 2010 года Это крайние генерации Модификации, как не знаю, как правильно Кому как нравится Коробочка, как у Хонды, включается четенько С мягкими щелчками ну, В принципе так Сейчас просто мы еще поедем вместе с Иной, С женой моей Вот И будем на нем ехать И выражать свое Довольство Или недовольство об этом мотоцикле я не знаю сколько роликов есть в YouTube про этот мод, но у нас на канале такой аппарат впервые. Обычно очень многие аппараты мы смотрим в присутствии заказчика, то есть разовые осмотры какие-то, поэтому у нас нет смысла снимать видео о каком-то либо мотоцикле. То есть мы посмотрели очень много различных мотоциклов, что там мы не выкладывали что-то мы а, большинство просто не снимали видео, потому что мы рядом с заказчиком находимся какой глубокий смысл снимать видео просто так мы не ездим а, время свое не, не тратим там, не страдаем, нам больше заняться какой-то нечем просто ездить и снимать видосы вот у нас контент немножко не про это а, сейчас вот сотку иду вот сейчас иду получается 110 Бросаю руки и вот маневрирую. Давайте на другую полосу опа. Вот, видите, я вот, -вот ручки, вот они вот. А я просто вот Наклонами маневрирую и держу его угол, так скажем, держу угла небольшого. Что очень кайфово, что сейчас нет на нем номеров. Как бы я не знаю, можно или ездить без номеров. Но как бы я так понимаю, что еще.. А, приказ есть о том, что нельзя ездить без номеров Но каким образом я сейчас должен Его, например, перегнать а, Из салона, да То есть как бы на эвакуаторе, да, но с какой стати если, вы, если мне еще не выдали номера То есть как бы выдавайте номера В салоне, я с удовольствием буду ездить с номерами Вот он салон Квадро Веломото, который вы видите На своих Потрясающих LCD-экранах Может быть 4К-экранах Вот Мотоцикл норм. Все, будем забирать. Я надеюсь, новому владельцу он очень понравится. <coughs> для дальников самое, что ни на есть, отличный аппарат. Вдвоем, не знаю, сейчас посмотрим, как он будет себя показывать. Но в любом случае, это не для динамичных каких-то там прохватов по городу. Это именно для того, чтобы просто кайфово прокатиться на мотоцикле. Особенно, когда на Трассах очень большие пробки, как, например, летом а, какой-нибудь М4 забит а, пробками из-за того, что все прут на море. Ну как-то вот так. Давайте тогда сейчас будем оформлять бумажки и в принципе все. Сейчас посмотрим, что у нас с кофрами. Так, а там у нас как он открывается кофр? Вот так, как у Голды. Вот за вот этот хлястик и здесь тоже самое. Чик все как, почти как голда еще бы задний кофр ему поставить вот, запираем все это дело, закрываем все, хлястик уже не работает все, в принципе, пойдем а, еще самое главное, да, то что было в видео, вот так вот так, и здесь у нас хлястик для того, чтобы открыть сидушку. вот он чик вот этот хлястик, чтобы открыть седло запираем, закрываем, все Пошли, короче, оформляться. Конечно, негодяи, что подняли ценник. Но тут как бы есть рынок. Просто были дешевле экспонаты, но они были красного цвета. Как ваш заезд? Хорошо, но мало. Давайте оформлять туда его. Есть типа правильность положения, как подойти к мотоциклу. Чушь какая. Вообще пофиг, с какой стороны. Подходить. Что, друзья, поехали! АБС светится типа что сейчас АБС походу что-то не захотел работать Я кстати не обратил в нем него... О, потух АБС, отлично Что, держим путь на Москву или в Москву, как правильно. Но у нас вот эти аппараты, они не очень популярные. Потому что как бы и БРОС у нас в России не особо зашел. У нас трансальб зашел, это да. Потому что как бы у нас есть где покататься по безумным всяким буйракам. У нас почти вся Россия в буйраках. Поэтому в России это актуально, конечно. Вот. А по поводу Броса, что-то как-то, ну не очень он зашел. По факту брос это типа а-ля а Дукати. Сделали под Дукати. Это, так скажем, ответка. Так же, как и Бандит, по большому счету, только Бандит с четырьмя цилиндрами. Вот, но Рама, например, Бандит, у него как... Рама у Бандита, она по факту как и у Дукати, Монстра, например. Вот еду с женой, я бы не сказал, что он сильно напрягается Понятное дело, что если бы ехал я один Во мне 105 килограмм вчера взвешивался вот. Не могу сказать, что прям он как-то сильно надрывается да, но, но в принципе, как бы, ну, едет нормально Опять же, смотря с чем сравнивать Это не спорт Это не четкий мотоцикл, где вы будете выглядеть на горе Где-нибудь таким каким-то там супер крутым чуваком нет абсолютно Это мотоцикл для того, чтобы Взять свою Вторую половинку И спокойненько поехать где-нибудь вот Соточку ехать, там 120 Не торопясь По правилам, не нарушая В кофрах э, лежат, как обычно Куча женских шмоток Ну и ваши трусы и майка Потому что вам на море-то особо много не надо Вот, поэтому Это вот на море поехать вдвоем Самое милое дело ну, либо куда-нибудь на озеро, если хотите Ускориться на обгонах, конечно, можно Но это не телепортатор Абсолютно До телепортатора ему очень далеко Но в любом случае, любая машина Остается где-то позади Так, у нас с бензином траблы, да? Надо будет заправиться бензином, потому что у нас уже ноль. Первая заправка, заезжаем, заправляемся. Вижу заправку, заезжаем. Заправлять я буду второй бензин. И что бы вы мне не говорили, ой, там это, то, все, мысё, какое. Знаете, это бензин это как масло, как религия. Кто что хочет, тот и заливает, я заливаю второй. Почему? Потому что пятый, это тот же самый по факту второй, с добавками присадок. Потому что там тормозит он неплохо. А. Нет, кнопку-то нажала Да, походу бензин Вовремя мы заглохли Докатимся, наверное Вот так вот, видите, друзья Вообще, бензин на нуле И мы вот, Инна случайно нажала на клавишу Этим своим Да сейчас мы уберем здесь, да Да докатимся, да, главное тормоза не нажимать, слушай, какая прелесть, какой потрясающий мотоцикл, какой у него хороший накат, ты видишь, я вообще не толкаю, может до следующей доедем? все приехали по факту второй бензин это 5 бензин тот же самый второй только у него присадок больше то есть условно говоря если чисто на молекулярном уровне есть 89 90 бензин из которого делают 92 из него же делают 95 -й. из 98 из 96 который добывает, никто не будет делать 95 бензин поэтому как бы решать именно вам только вам и никому более хотите заливайте что хотите Мы проехали МКАД случайно, промахнулись, и тут же нас остановили мотобат, ну гайцы, мотобат, и вот самое интересное и не заснял. Короче говоря, проверили документы, проверили, что мы только купили его, права, <coughs> документам на мотоцикл, а мы же как бы только сегодня его купили, вот, ну сказали, пожелали счастливого пути, мол езжайте, а мы МКАД проскочили, нам еще получается вот Дмитровка, говорит, а что номера не висят, я говорю, так он говорит, что не поставили на учет еще? Я говорю, да на учет, какую учет, я говорю, только взяли Он смотрит, а, да, 9 мая действительно А, да, да, да А что в ПТС не вписались? Ну мы попросили, чтобы просто в ПТС не вписывались вот. Ну, короче говоря, пожалуйста его пути Без всяких каких-то выкобениваний. Ну, как бы и мы не кабенились Мы показали все документы, все нормально показали Ну, так что Даже без доков, видите, как бы Лояльно относится на то, что без номеров как бы относится лояльно, то, о чем я и говорил. По поводу мотоцикла, что? Могу сказать, что он очень вальяжный, не любитель открыться, у него большая база. Очень не хочет ускоряться. Это мотоцикл, который хочет ехать свои 100 км в час вдвоем, может быть, от одного с кофрами, и непринужденно катиться на дальняк, на озеро. Может быть где-нибудь Вот они, гайцы стоят Может быть на речку, на море Куда-нибудь на дальнях. Так, нам на запад следующий да? А вот сюда нам А, это мой любимый Где я не очень где я люблю закладывать Но не очень люблю, когда я ехал на булике Вообще не взошло мне на Z750 здесь шел очень комфортно. Это, кстати, первое видео в этом году, где я на мотоцикле снимаю видео. Не то, что я первый раз на мотоцикле в этом году, а то, что я снимаю видео. Потому что видео снимать могу хоть каждый день, хоть по 5 видосов, но кто это все будет монтировать, это, конечно же, вопрос. Всех с праздником, с 9 мая. Это, я думаю, вы этот ролик увидите уже как минимум 10-11. А роликов у меня накопилось прям не то, что просто роликов, а именно вот таких вот каких-то материалов со звуком а, с покатушками там или еще какими-нибудь там осмотрами, подборами у меня накопилось порядка полтора-два терабайта а, учитывая, что просто обычных видосов у меня очень много, то есть еще на 2 терабайта у меня, короче, на 4 терабайта забито все чертовой матери, все, едем по МКАДу скорость то 119, 118 примерно. Ничего не нарушаем. Для тех, кто ждет, что здесь кто-нибудь что-нибудь откроется или исполнит, это не про нас. Мы так не делаем. Этому мотоциклу, наверное, ваша задница через 500 километров скажет спасибо, потому что вот он максимально комфортный. Я на нем еду. Вот абсолютно непринужденно. У него, правда, стоят еще проставки руля. Видимо, предыдущий владелец поставил. Но мотоцикл вы видели да, по осмотру, что в очень неплохом состоянии пробег у него 49 и я думаю что пробег вполне похож ну, плюс минус то есть не 149 у него это точно вот я включил пятую передачу как говорится не хватает шестой передачи хотя в большинстве случаев мотоцикл 5 передача она примерно приравнивается к 6 то есть очень многие говорят хочу шестиступку хотя Последняя крайняя передача на всех мотоциклах, как и на машинах, в принципе, они одинаковые. То есть увеличение количества передач это только промежуточно. Крайняя передача, вот у нас мы, получается, идем половиной тысячи и у нас скорость, там условно говоря, 110. То есть если мы сейчас спустимся на 5 тысяч оборотов, на 4000 оборотов у нас будет 100 км в час. Примерно на всех мотоциклах такое же передаточное число крайней передачи. он такой, он не спорт абсолютно вообще не спорт ни разу не телепортатор это просто такой полезный, аккуратненький мод включил музыку и потихонечку покатился хотя не знаю, какая музыка тут по 120 на нем особо не поисполнять никакие маневры, ну то есть понятное дело, что в Японии джимханисты там они исполняют все подряд. Но просто это не тот аппарат абсолютно. Это не, не спорт. Спорт это жизнь. Это не такой аппарат абсолютно. На нем просто как перемещение из точки А в точку Б. Никакой дерзкой динамики. Это вот для людей, которые поняли жизнь, никуда не торопят кубиков здесь 50, если не ошибаюсь, 8 лошадей, ну не очень внушительный. Два цилиндра, v образный мотор, мотор от Трансальпа. Предыдущий мотор я точно помню был три клапана цилиндра, этот может быть наверное такой же. в связи с этим говорят, что он очень экономичный, но данный мотор, вроде как 5000, блин, что литров на сотню примерно. Вот смотрите, я еду получается сейчас Сейчас немножко ускоришь 100 километров в час я еду И будет Вот 4 тысячи оборотов У меня на Хонде Магни было примерно то же самое Там 6 ступка передача Вот пожалуйста То есть дополнительная передача Она в любом случае нужна только для ускорения то есть она как промежуточная между там второй и третьей, например. Вы просто чаще клацаете, и за счет этого происходит намного динамичнее ускорение. Но данный мотоцикл не рассчитан на то, чтобы его а, ускорялись и клацали. На нем просто набрали свою скорость, доехали в какой-нибудь городок, аккуратненько прокатились 40-60 км в час, и потом спокойненько вышли на трассу 100-110 держите, и вот он, он экономично вас везет. Вот по динамически, по прыти, по всем вот этим характеристикам, а тот же самый Трансальпом будет практически такой же Только у него более Хода подвески другие, он немного настроен На низ, на низа То есть у него На низах, он на первой-второй передаче Он более такой цепкий, так скажем За асфальт, что ли То есть он на низких оборотах может намного лучше ехать Увереннее, так скажем Чтобы по Гуэракам ехать Там 20 км в час И он не за голову. А это для ровных дорог сделано. Сказать, что этот мотоцикл пенсия, ну можно так тоже сказать, смотря с чем сравнивать. И CB 1300 называют пенсией, и Голду называют пенсией, да там какие-то там аппараты у которых не 200 лошадей называют пенсией. Ну блин, с чем сравнивать, господа. CB 400 это как бы считается для новичков, хотя я считаю, что вот эта 700 она плюс-минус Такая же, как Сиби-400, чуть-чуть пободрее может быть, да и то, на низах. Я думаю, на скорости Сиби-400 просто оторвется после 100 км в час, а этот уже нет. Этот скорость не любит. Сейчас заехали в Ашан, сейчас что-то там нужно купить. Центральную поставлю, чтобы его в случае, даже если кто-то будет трогать, чтобы не уронили. Всякие уроды, да? Не кайфануло, Прокатилась, не кайфанова. Никак? Чего он так вибрирует, не Она дальняк. Нет. Не? Но не? ну, тут, во-первых, очень-очень не хватает кофры угу. заднего. И я не могу сказать, что по кочкам он мягенький. У -у. У -у. Ну вот я хотела, я прокатилась. Но... Поэтому он у нас, видимо, и не зашел в Россию. Ну, Лучше бы на живхери поехала. Да ладно. Он же неудобно. Ну, прикольная. Но... Не. Фижер, дрозд, он поприятнее. Дрозд? Ну понятно. И фижер поприятнее. Да? Венин Роман мотоцикл поприятнее. Вообще, ну по-другому. Ну, понятно. Вот вам мнение заднего эксперта. За задний... задний эксперт, да. <свят> как сказал, как сказал. Да. <свят> а еще там у тебя будет кадр прикольный. Когда я визор закрывала, как мы только отъезжали что я его закрыла вместе с твоим капюшоном. А знаете, в чем большое преимущество мотоцикла с кофрами? Ты подходишь такой мотоцикл с кофрами и за шарами. Преимущество. Загружены полные кофры.